Всем привет! 650 нанометров. Как много в этой теме ностальгии, желания, поисков и мечты. Мечты сделать мощный лазер из DVD. Из DVD сделать. Что? Чтобы работал, прожигал, выжигал. И, естественно, ставить лазерные проекторы, в которых ставили 100 мВ меньше а тут 300 мВ из DVD можно выковырнуть. ну прям прям прям капец как раньше все этим задачивались. но получалось реально фуфло всего лишь-то поджигал спички и никакого эффекта кто-то конечно делал сборки которые до который приносили там больше эффекта самое Лучик становится более видимым, но те, кто делал эти указки, это был пиздец. Как бы люди не смотрели в интернете, брали диод из DVD-VK, вырели. если повезет, можно 300 млв нарыть, если очень долго копаться, и в хороших DVD. Кто-то делал драйверы к нему. Я лично нагрел вот такой волшебный резистор. из китайской инсульта музыки взял его методом тыка поставил гнео вот, точно припаял взял типичный аккумулятор на 37 вольта и вот и все самый мощный лазер готов ну конечно без линусы куда же без него Брал линзу брали линзу обычно от любой указки ну и естественно фокусировали его любым методом это самое. Из проекторов, ну, а раньше Алика не было. Тот находил вот такие модули из лазерных проекторов, разбирали лазерные проекторы из музыкальных магазинов, купались специально, чтобы лазер из DVD вставить. Да, была такая фигня. Вот у меня кажется лазерный проектор завалялся. Здесь тоже из DVD стоит, как же без него? Да. Ну и чё? в итоге что он мог поджигать спички вообще не виден был в воздухе ну конечно это самое, главное. если без тумана смотреть ну короче одним словом было полное фуфолов Зато как рекламировали на ютубе на ютубе во всяких группах что прям были а фотографии как все дело работает как все красиво но когда соберешь получается реальное фуфло И реально такого лучше нету как хотелось бы. Ну, конечно. Потом все это дело перемахнуло. Стали заказывать сайтов. Уже готовые указки. И тому подобное. Ну. Даже в то время. Даже в то время. У многих была мечта найти 1 Вт 650 на метр. Потому что это был реальный реалитет. В то время. Да и сейчас. Реалитет. Ведь про него нигде не видно не слышно. Ну вот именно об этой фигне. Я сегодня хочу рассказать. То есть рассказать, разобрать, показать и тому подобное. Вряд ли кто-то еще будет покупать какой-нибудь почти за. Так мусор был очень реально дофига. Ну короче, вы, наверное, знаете, да? Мусор могу, могу один скинуть. Кому очень интересен мусор, могу... напишите мне а на ВКонтакте, мусор могу один скинуть, фотографию мусора. Ну да, 650 на метр. Один варф. Хрен купишь, хрен достанешь, хрен где найдешь? Особенно в то время, во, во, во время DVD дивиди, лазеров. Ну мне было интересно, почему даже в наше время его реально трудно найти, в том числе и на Алике. Не каждый продавец хочет его отправлять почему-то. Либо отправляет, но потом этот самый заказ завершается спором. Ну вот. Пришлось переснять вот эту часть видео, вот, еще раз показываю, конечно, уже в хорошем качестве все это дело. Двух половин состоит. Это блок питания на 220, внизу сама плата питания модуля, точнее стабилизатор. Вот здесь стоит два резистора. Один резистор регулирует мощность самого, самого модуля, яркость его естественно. Другой регулирует его охлаждение, то есть мощность элемента бельтье, который охлаждает сам диод. Этот стейкер довольно-таки прикручен хорошо, Потому что 650 метр боится статики. Да. 650 метр высокая мощность он боится статики. Здесь находится тотайло модуляция. Это модуля. Фу, какая нафиг тотайл бы? Аналоговая модуляция. Это модуль аналоговый. Аналоговые модули всегда стоят дороже, чем тотайловские. Здесь плюс-минус 30 кГц, по-моему. Ну, что хочу сказать в плане модуляции он довольно-таки чувствительный сам модуль, сейчас я вот включу, покажу, даже вот даже при касании одного контакта, вот из этих, модуль немножко убавляется его мощность в яркости. Ну, как можно, знаете, тверки бывают у электриков еще такие. С индикатором. Так, конечно, не видно почему-то на глаз. Сейчас попробую сюда посветить. Может быть, заметно. Прям совсем чуть-чуть убавляется. Если замкнуть их два, модуль погаснет. Так работает его модуляция здесь. Так. Ну, вот так он светит сейчас если света выключить глаза, сразу сразу глазом его не видно его лучше не видно глазом хоть он и такой высокой мощности но тем не менее если его если к нему приставить линзу получится ну зона песочных часов я так называю, где он будет выжигать. Чёрно, конечно, естественно, хорошо выжигает. Да, если, конечно, поднести так, так он, конечно, ничего не выжигает. руку греет греет довольно таки нормально не скажу что прям очень сильно но довольно-таки нормально хоть и 1 ватт с синими конечно не сравнить естественно и вот что, сейчас я выключу свет и покажу принц какой не лучше лучше полоской светит он вот так а если смотреть он будет казаться то что он тонкий а если вот так посмотреть Будет казаться то, что он широкий. Вот так он работает. Давайте направим плейт в комнату, на потолок. Вот у меня есть проекторы включены, есть музыку, музыку слушаю. Так, ну ч ж? Сразу говорю. Лучше настолько хорошо не виден, как на телефоне. Это, естественно, так камера его хорошо видит. Глазом, конечно, его так не видно. Хорошо. Ну чё ж. Давайте его разберем. Вроде бы основное все показал. Открутим вот эту гаечку. Поп... сразу говорю, попробую сейчас выкрутить линзу, но ничего не гарантирую, нет, она вклеенная. Вот здесь по бокам она заклеенная, заклеена сразу говорю. Вот здесь закалина закалина ультрафиолетом клеем отодрать его конечно сложновато очень будет поэтому я его наверное его не буду делать линза здесь сразу линза здесь одна выпуклая в одну сторону да сама отражается синим синим обликом вот близком, таким видите там в все это дело так теперь сейчас надо булочки скрутить и показать как он выглядит внутри довольно таки подробно хочу это дело показать думаю кому-нибудь прямо пригодится И, конечно, закрыть тему 650 нанометров. Честно сказал, очень раньше хотел краснолазерный лазерный модуль 150 нанометров в 1 ватт, но что-то как-то не получалось у нас его заказать раньше. Не было алика. Вот. Продов реально много. Здесь и датчик температура, и элемент пельтье, и питание самого модуля. Так. Вот здесь вот булотики. Сейчас мы их открутим. Я покажу, что там внутри. Модуль состоит из двух половин. Он стыкованный. Две одинаковых половин состыкованные. мне так еще не открутил до конца. В общем, наколечку мы отделем болтики Вот он, блондикет, по вылетали. быть четыре штуки Вот. мультики мы вынули. И теперь крупным планом хочу, чтобы все это увидели. Вот там стоит линза. Вдоров Линза одна, и вот так она выглядит в HD качестве. Ну ее. Как он выглядит в вашем качестве? Крепление, симаунт, то есть крепление диода болтом. Сам диод стоит на подставке, подставка по, ну, подложка покрашена черным, чтобы не было переотражения от линзы. Потому как вот от обратного перетражения может сгореть. Внизу стоит элемент пельтье. Вот так. Но. Здесь стоит датчик, темпер... датчик температуры. Ну ее. Телефон, фокусируйся. Вот должны все увидеть. Ну вот так он выглядит. И что ж? Я реально сейчас его включу. Реально на свой естественно, страх и риск. Я включу и покажу, как он работает телефон опять мается с фигней да как ни странно так снимает Махалин. да он реально так снимает он реально любит мается херней то есть расфокусироваться тогда когда не надо ну вот сейчас смотрим как он светит без вот так он светит без линзы Светит он вот такой полоской. Я вам покажу, как он светит на экран. Сейчас выключим свет. Вот так он светит. Такой полоской на экран. Так он светит вблизи. в сторону реально очень много очень много стороны расходы его сразу говорю как вен как вентилятор убираешь с этой штуки он сразу кстати теряет яркость потому что возросла температура на самом радиаторе он так понял ее замеряет он ее так понял замеряет Ну ж, Включаем. На, на, на самом кристалле диода стоит маленькая маленькая маленький маленький кусочек оптоволокна приклеенный. Ну видите? Сейчас, конечно, я его закручу и действительно. Прям сейчас разберу еще и блок питания. Ладно, сейчас на два. закручим. Прям сейчас. Я разберу и покажу его блок питания Вот этот Как он реально там выглядит Под этими вот болтами Что там стоит все это видели Вот так. Собран вот драйвер. Так, собран драйвер 650 нанометров. Такой не маленький драйвер, да? Стабилизация и контроль температуры. Есть это главное чтобы была стабильность частоты 650 на мм. метров есть нужен контроль температуры как ни странно даже в диодным чушь это было hd видео пишите в комментах